Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас с вами будет лекция ⁇ Простая и доступная гигиеничная франчайзинга ⁇ С вами буду я, Ирина Шуваева. Давайте познакомимся. Я Вина Стрекер, ментор сообщества кругом, а также я занимаюсь франчайзингом. То есть я эксперт по франчайзингу и выступаю как спикер в образовательных проектах. И сегодня наша тема популярная, потому что, потому что франчайзинг – это будущее бизнеса нашей России. Почему я так говорю, вы уже поймете из моей, из моей встречи, из моей лекции. Давайте мы сегодня посмотрим мою презентацию. Сейчас я покажу экран. Да? Надеюсь, что все видно хорошо. Итак, легенда миф С вами Ирина Шуварева. А, что такое франчайзник? Если простыми словами, это такая бизнес-модель, которая сочетает в себе лучшие показатели бизнеса. И произошло это слово от французского слова «франчайз» «либото привилегия». То есть тот человек, который покупает франшизу, называется «франчези», и он получает льготу или привилегию от франчайзера, правообладателя франшизы. Что такое льгота-привилегия? То есть бизнес-систему, базу знаний, систему продвижения и так далее. То есть получает от франчайзера. И франчайзинг сейчас считается самой распространенной перспективной моделью в бизнесе. Так как Система, он родился в Америке, и первоначально это служило, эта система, да, эта модель франчайзинга служила а, средством для увеличения сбыта своей продукции. То есть это был товарный франчайзинг. Да? И первым фрончайзером у нас считается, а, или мы считаем, был Зингер. Так, давайте я покажу вам слайды. Значит, вот коротко обо мне, я уже сказала, что элемент ментор бизнес да, автор методик и кардиотор дыхательной поддержки, грантов, да. И пойдем дальше. Итак, да, с рождения. Я сказала, что это было 1800, то почти было 200 лет назад. Было. Зингер был первопроходцем товарного франчайзинга. По сути, что он сделал? Он продавал свою, свои машинки, он производил машинки, но он их продавал через, так скажем, посредников. Они платили какую-то небольшую ему копеечку и продавали его машинки. Не будем углубляться там, что за машинка, какая уникальность была, почему он их продавал, чем это было нужно. Факт то, что он первый стал использовать эту систему. Конечно, на этом развитии не остановилось, все поняли, все продавцы так же поняли, как это выгодно продавать через дилеров, ну, грубо говоря, дилеры да, были, представители, и многие стали это использовать, в том числе автомобилисты. И если раньше Генри Форд продавал свои машины через сеть аптек, автомобили, да, через сеть аптек, то уже Джейнелл Моторс стал продавать через автосалоны, и это было в 1898 году, и первые автовладельцы, так скажем, были Ульяна Мецгер, и ох, которые уже купили а, свои франшизы автомобилей через э, автосалоны. Соответственно, раз получилось такое распространение автосалона, да, франшизы, то и заправки с этим связаны, тоже пошли именно в, это, в этом направлении, по вот. И много автозаправок работают по франшизе, естественно. И самое старинное из них это а, Шеврон. До сих пор работает. Поэтому, поэтому, конечно, это было выгодно расширять свои сети и расширять свое присутствие на рынке через сеть франчези. А, потому, потому что франчайзер имел систему сбыта. После, скажем, после автомобилистов да, пошли развиваться трикмахерские, рестораны, а, кто еще различные услуги появились. Да. Хочу сказать про парикмахерскую. Парикмахерская Хелин Харпер была такая, в 1991 году была открыта и тоже стала развиваться по сети франчайзинга. И она и стала прототипом нынешней франшиз. То есть, если раньше вот товарные, понятно, все с ними, да, продажи через дилеров, да, через франчайзи, то парикмахерская вот эта Харпер, да, она ввела обучение фирменным фирменные, стиль Рекламу, мотивацию, да, фирменные продукты, выезды там для общения, для поддержки франчайзи. То есть это, вот, сказал, это было почти ну, 150 лет, ну, говоря, да, прародительница такая уже делового франчайзинга. Но, как я сказала, что, значит, в начале 20 века уже были автозаправки. Потом пошла Кока-Кола, выпустился свою франшизу. Дальше появились франшизы ресторанов. Рестораны тоже поняли, что это выгодно развивать рынок через франшизи. Ну и уже середина 20 века уже Макдональдс у нас появились. И, и одна из старинных дорогущих франшиз, это была, сейчас вам подскажу, Холидей Де Инн вылетел из головы то есть Холидей считается самой старинной, самой дорогой франшизой когда, когда она была создана сейчас это было начало середина 20 века открыл эту франшизу создал франшизу Кем Вилсон в Теннисе, кстати, в Теннисе, в Америке, естественно да? он основал компанию и это, это было просто сеть каких-то придорожных отелей. Да? Сейчас уже эта сеть объединяет э, 7 мировых сетей гостиничного бизнеса э, и вложение минимальное около 300 миллионов рублей. 300 миллионов, или 5 миллионов долларов. Да, по-другому. Э, значит, э, всего 4000 отелей в этой, в этой системе. Немного, э, но она дорогая. И э, Интересно, что, что ввел франчайзер да, вот, в, это, вот в, это, в своей системе ⁇ это программа лояльности, да, которая пользуется 52 миллиона человек. Программа лояльности. Этого раньше не было. И ввели электронную систему бронирования и а, самообслуживание через электронный киоск. поли гостиниц считается отелем, да, считается лучшими в системе цена качества. То есть вы, наверное, могли встретить и тренинг-класса да, такие отели, и эконом есть, и стандарт есть. Прибыль 10 миллионов долларов, да, и окупаемость 3 года Это Ну, понимаете сами, руки, да, инвестиции. То есть это самая дорогая. Вслед за этим появился у нас Макдональдс, это уже было в 60-е годы. Все вы помните, наверное, историю «Братьев Макдональдс». Если смотрели кино «Основатель», да, когда увидел, как у них, как они быстро обслуживают клиентов. Он понял, что это надо масштабировать, и он эту систему, собственно говоря, выкупил у Братьев и создал свою браченную сеть. То есть это уже считается основателем McDonald's система франшизы. Основателем McDonald's считается uh, Ray Kroc, а не Братья McDonald's. Они просто придумали uh, систему быстрого обслуживания ресторанов и все, больше ничего. Кстати, когда Ray Kroc выкупил у них этот бренд, uh, они уже не кристаллизовались McDonald's, хотя сами они были открывать этой системы, но они не захотели развиваться дальше, а McDonald's решил, что это выгоднее развивать их через систему представительств франчайзинг, и как вы думаете, чем они зарабатывают? Конечно, не на производстве бургеров там и еще каких-то продуктов, они как франчайзинг зарабатывают на продаже недвижимости или даже То есть McDonald's считается самой известной франшизой, но не самой дорогой хотя, естественно, у них обучение одно стоит скажем, 10 тысяч долларов, лице полгода, ой, полгода, 9 месяцев длится. И, естественно, у него 2 миллиона долларов, пушальный взнос тоже небольшой, где-то 45 тысяч долларов. И, как я сказала, чтобы обучение составляет 9 месяцев. Чисто прибыль 6 миллионов. Всего фанчези, объем фанчези составляет 85% процентов самой сети, да, то есть немного 15% составляет собственные рестораны франчайзерам. Что платит франчизе франчайзеру? Роялти, ренту, расходы на рекламу, сервисное вознаграждение, ну и саларинки. Да? То есть приличное отчисление каждые каждый месяц. У нас Макдональдс продается через трех мастер франчайзии. И только с ним можно заключать договор на покупку. Но, естественно, начинающего предпринимателя никакого они не рассматривают. То есть там должен быть опытный, понимающий этой системе, разбирающийся в этой системе человек, имеющий какие-то определенные журналки, наработки и, конечно, инвестиции. То есть любой желающий не может подать, не может стать франчайзи Макдональдс. Понятно, да? А какие еще мы видим легенды на этом слайде, да, кроме Хилтона и Макдональдса? Холли и Макдональдса, Сабвей, Баскин Робинс, Дука ну и Широн, как я уже упоминала, одна из самых старейших франчайниевых заправок. Давайте про Сабвей поговорим. Сабвей – это самая, самая большая франчайниевая сеть, Открытый тоже где-то в середине 20 века, основал ее американец Фреда Люка. Он открыл небольшое кафе, которое превратилось потом в этот известный бренд Subway. Что способствовало успеху, франшиз... успеху развития, это была франшиза, по сути. Да? И сейчас эта сеть насчитывает более 44 тысяч ресторанов по всему миру. То есть это самая крупная франшиза. Кушальный взнос там 7,5 тысяч долларов, покупаемый два года идет, у них у, у, у этой франчайзеровой сети лояльные требования и самое небольшое меню, которое есть у такой системы, еда только здоровая и только свежая, и только светильная, то есть у них нет запаса, кухни у них нет, ну, то есть как у франчайзера, я не знаю, как сейчас, сейчас у нас с собой, сейчас они прикрыты, или там какой-то ребрендинг. А, и какие-то, по-моему, даже сейчас будут скандалы наших мастер-франчайзи и франчайзеров основного, да? И кто там с кем будет дальше работать, пока неизвестно. Кстати, наверное, этим тоже интересен франчайзинг, потому что там постоянно что-то происходит. Какие-то новые, блядь, франшизы, какие-то старые, что-то с ними происходит под ребрендингам, какие-то возможные скандалы, какой-то... Ну, прямо как тайна Мадридского двора. Это интриги происходят. Ну, потому что... Это же бизнес, это же деньги, поэтому там постоянно какая-то идет борьба. Это тоже интересно, смотреть за развитием франчайзинга, как он происходит не только в Европе, но и у нас в России. У нас же продаются эти через масштаб франчайзи, ино иностранные франшизы. и с всем было много связанных, кстати говоря, скандалов именно у нас в России из-за наших франчайзи, франчайзи, потому что Сырье было такое да, дорогое, обносок я помню, да, там ребята выступали, хотели, чтобы были собственные поставщики, а с собой не дешало. Ну, то есть вот, много было моментов, почему с собой закрывал с ними договора, не попливал и искал новых. Поэтому тут, конечно, интересно развитие такое наше, необычное наше причаление. Да. Вот тут, видите, на слайде «Дока есть такая же еще «Дока Хлеб». «Дока хлеб» была, так, была такая франшиза, и это появилось уже в России у нас с появлением «Пицца Хат», «Кодек», «Копаргонс», «Копополы». И у нас пришла и наши появились наши франчайзеры «Дока Пицца», «Дока Это основатель был «Довгань», если вы знаете его, да. Что такое было вот эти две франшизы? Это было производство оборудования для пиццы и для выпечки хлеба. И очень много было пиццерий и пекарин по всей России. И бизнес очень хорошо развивался. Но, к сожалению, в определенный период из-за налоговых различных схем да, вот этот бизнес закрыли, Ну, долго не шел да. что Это не выгодно было. Вот. Это была производственная такая франшиза. Продавала она оборудование. А Баскин Родинс все знаете. Велика ходили в мороженице, вкусное мороженое. Открылось то тоже где-то в, в конце 20 века. века, 2 миллиона инвестиций требуют, мороженое вкусное, хорошее, но не получило такого распространения, я думаю, да, у нас как с собой то же самое. Не знаю, чем это связано, это надо смотреть, изучать. То есть, в принципе, вы поняли, да, что в бизнесе франшиза – это где-то развитие бизнеса путем запуска других точек, да? управляемых владельцами. То есть вы, вы например, закончив учебное заведение, да, имея какой-то начальный капитал там, или от родителей, или что-то еще, да, или средства какое-то, вы можете открыть свой бизнес по франшизе, выбрать франшизу, посмотреть, как она работает и сделать правильный ход, и инвестировать и деньги, естественно, и время в развитие своего собственного бизнеса. Ну, а не идти Опять-таки, это все зависит от вас, от ваших предпринимательских навыков или способностей, я бы рассказал, да. Конечно, предприниматели не рождаются. Предприниматели становятся. Ну, это мое убеждение, потому что я не думала, что я 20 лет, ну, я в 20 лет времени не думала, что я стану там предпринимателем. Уйдя там после работы руководителем отдела продаж. Не думала, но вот время, видимо, пришло, я поняла, я созрела и поняла, что этим надо. И поэтому это многих происходит, хотя многие даже, я знаю, не заканчивают, ну, наши известные все бизнесмены, не заканчивают даже институтов, университетов, а просто сами начинают заниматься каким-то своим стартапом, превращая его в систему бизнеса. Опять-таки, вот тут вот, конечно, должны быть какие-то предрасположения, что ли, да, к То есть в у человека должно быть вот это заложено. Зарабатывание денег. Это непросто. просто. Ну, это очень интересно, скажем. Поэтому для тех, кто начинает, вот советую всегда, конечно, начать с франшизы. Это классное обучение, классная поддержка, классное развитие. И это же ваш бизнес. Становясь франчайзи, вы становитесь владельцем своего собственного бизнеса. И там через какое-то время вы можете выйти из сети, можете продать этот бизнес, купить другой или начать свой собственный. Но уже зная и имея на руках инструменты для развития бизнеса. Это важно а, ну и вот в связи с, наверное я тут уже ответил на вопрос да с этим что дает франчайзер, франчайзеру то есть он увеличивает скорость развития компаний да он увеличивает финансовый рост ее за счет роялти тай начальных сборов пушального взноса это начальный сбор входит бизнес как я говорил да покупка бренда спушальный взнос и роялти ежемесячная оплата франчайзи франчайзеру за то, что он его, собственно, поддерживает и какие-то дает ему референции. Дальше, что еще дает франчайзер? Он генерирует мотивацию в франшизы. То есть франчайзи, купив бизнес у франчайзера, постоянно какую-то, под... имеет поддерживающую мотивацию. То есть франчайзер заинтересован в развитии своего бизнеса в регионе через франчайзи. Поэтому, естественно, с ним работает, общаются, общаются онлайн и офлайн, даже могут совместные поездки, выезды куда-то, э, совместные сеть такте и так далее. То есть это важный момент в бизнесе по франшизе. Такого нет, если у вас э, есть просто какая-то открытая своя точка, и вы открыли себе представительство Такого нет. Да? Там просто наемнослужащие у вас работают. А вот если... Вы, как по франчайзингу развиваетесь, у вас такое. Ну, естественно, что еще дает франчайзер? франчайзинг? Франчайзинг это передача бренда, своего собственного, да, в руки людей, которые знают велосы. По сути, благодаря этому бизнес развивается. Ну, давайте перейдем к особенностям российского франчайзинга. В чем наши особенности? В чем особенности нашего да. Но ну, поскольку бизнес закрылся в США, там, понятно, все законодательно, все устроено, там и идеи есть, и все раскрывающая информация о франшизе, и вот и все в отрасли жестко регулируется, и это хорошо, это правильно. То, что это огромная система, огромная модель, которая, в общем-то, должна регулироваться. Так вот у нас особенность состоит в том, что... Первое, да, договор с, франчези, с франчези заключается любой, но, но не договор коммерческой концессии. А, а основное считается, да, вот у нас франчайн регулируется гражданским кодексом и главой 54 и там несколько статей, посвященных коммерческой концессии. И вот считается, что это регулирует и наш франчайн в России. И это появилось как раз вот где-то в середине или в конце XX века, поэтому у нас ТРАИ получил вот это распространение. До этого же не было, а, этой 54 главы с этими статьями в Гражданском кодексе. Поэтому а, у нас считается, что в много тысяч компаний франчайзеров да, в России, но, тем не менее, официально работающих по договору концессии где-то около 200. Так считает торгово-промышленная палата, и, соответственно, а, мы тоже так считаем, что если франчайзер не работает договор договоре коммерческой концессии или в крайнем случае в договоре, то он не франчайзер. Да? Но у него есть сеть а, представительств, по сути. Просто именно договор коммерческой концессии является определяющим, а, так сказать, защищающим юридически тоже а, обе стороны. Если этого нет, но ну, тогда никто ничего никому не гарантирует, по сути. Это первая особенность, что наш франчайзер работает и по договору поставки, и по договору информационного обслуживания, оказание консультационных услуг, оказанию возмездных услуг. По каким то договорам они не работают, просто целый пакет соглашения придумают, но только не договор коммерческого взаимодействия. Я скажу почему. Ну, как бы это один из, одна из причин, это потому что сам договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте, изменения к договору тоже регистрируются в Роспатенте. И раз закрывается договор, он тоже регистрируется. То есть все регистрируется у вас в патенте. То есть это такой уже документ, защищающий вас, как франчайзера или как франчайдеры юридически. Но все это вот строго, причем это бывает, может, не сразу зарегистрироваться, потому что там какие-то нюансы могут найти. найти. А деньги-то оплачут. Платить еще. Поэтому многие это не делают, да, не занимаются этим. Ну, вот, для меня это жадность. да, вот Как я считаю, это жадность. Опять-таки, защитить себя как франчайзера. А было же много случаев из-за того, что договор не был заключен, и франчайзеру приходилось выплачивать обратно по ушальным взносам. Или там еще какие-то штрафы и так далее, которые отсуждали франчайзи у него, из-за того, что не был заключен договор коммерческой Какой-то договор поставки, например. Ну, вот таким образом. То есть много проблем у, у тех франчайзеров, кто не заключает такие договора, очень много бывает. Второй вариант, да, второй у нас особенность – это то, что э, у нас в России э, очень мало работает производстве франчайзеров. В основном у нас мы работаем, ну, наши франчайзеры работают в предприятиях общественного питания, в торговле и в услуге. А промышленное франчайзеры производственные слабо радуют. Ну и понятно почему, потому что он требует много инвестиций. Хотя в Европе, да, да, в Америке, он считается самым прибыльным и стабильным видом франчайзинга Но, видимо, из-за инвестиций а, огромных, да, еще, конечно, из-за каких-то наших российских внутренних проблем, у нас это рынок и у нас а, Ну и вот опять-таки особенности, то, что я уже как бы сказала, что франчайз по умолчанию представляет, вернее, предполагает выплату взноса вот этого пушального, да, и регулярных вот роялти э, от франчайзи франчайзеров. Но многие франчайзеры для того, чтобы привлечь к себе там, да, начинающих предпринимателей, ну, вообще для продвижения, отказываются и от пушального взноса и от роялти. Ройалти у нас имеет, как правило, фиксированный размер, хотя вот опять-таки практика Европа показывает, что в основном ройалти платят в процентном размере от причин прибыли. И вот, вот, вот этот момент, что многие франчейнеры отказываются от пушального и ройалти, и этим, так скажем, продвигают себя, ну, это в принципе неправильно. То есть поскольку вот это основной момент, который относит, Ваш бизнес, ну, бизнес, да, ваш к франчайзе, если вы это не берете, то какой франчайзинг можно да? А что вы царап, предлагаете? Почему люди должны приходить вам в сеть, Травы вы не будете получать деньги? Не, не, не будете поддерживать. То есть, понимаете, тут обоедный получается момент, когда франчайзеру неинтересно поддерживать франчайзи, а сложно ничего не получает. Интересно, не и нет смысла даже, я бы сказала, да? А франшизита нет смысла покупать эту франшизу, если у нее нет основного, нет поддержки, да, нет базы, нет системы. То есть, вот такой получается особенность у нас. А нет, да. В основном, конечно, у нас нет паушальных взносов в товарных франшизах. Там это все зашито в стоимость товара. Зато есть каждый месяц каждый месяц закупка товара на сумму. Потому что франчайзер на этом зарабатывает. Ну, поэтому не все идут в товарные франшизы, потому что тут важно место, место, еще раз место. И постоянно инвестиции в товар. И понимание, как продвигается дальше. Да, в основном этим занимаются такие уже известные федеральные бренды, но система продвижения самого франчайзера никто не знает, нет, нет, нет. И это нужно понимать. Еще четвертая особенность. У нас договор заключается не больше, чем на 3-5 лет. В как я говорил, Макдональдс на 20 лет включает, да, то есть вот это тоже наша особенность, что мы не заключаем больше чем, больше, чем на 5 вообще договора. Трудно сказать, чем то связано, скорее всего, что сейчас люди боятся, предсказать вообще больше, что будет через год. Ну, типа, типа мы не занимаемся длительным прогнозированием. Да? достаточно. Поэтому 5 лет это достаточно, чтобы развить бизнес. Да, в принципе, достаточно, чтобы открыть там вот эту точку, получить, понимать, как она работает, и дальше, может быть, открывать следующую. Но тем самым, то же самое франчайзер теряет свои франчизи, потому что они могут через 5 лет уйти от него вообще, закрыть вот этот бренд и оставаться в собственном А Если он все-таки его держит на, на договоре, то у франчайзи есть возможность попасть на какие-то штрафы бешеные, да, если он выходит из сети там и, бросает, и открывает свою точку. То вот, опять-таки франчайзер должен понимать, что он сам себе э, подкладывает свинью, как это говорят, да, или любит сухо, на котором он сидит. Ну, опять-таки, это наша особенность. И еще одна особенность, э, большая особенность, такая крупная. В России франчайзинг решает в основном социальные вопросы. Что значит социальные вопросы? То есть франшизи, франшизи покупает себе рабочее место. То есть, получается, мы, покупая франшизу, ну, создаем для себя рабочее место и дополнительные рабочие места. -то, да? То есть это не как инвестиции в бизнес, а как инвестиции в самозанятость, по сути. Да? То что вот на Западе франшизы покупают инвесторы, они вкладывают деньги а, в систему. А, и, как правило, франчайзер доедут в систему, занимаются наймом, ну, то есть они как инвесторы выступают. Они, афро занимаются наймом, обучением, место ищут и так далее, устраивают афро инвестируют. У нас наоборот. У нас в основном, поскольку я говорю, у нас в основном это услуги, общепит, да, и какие-то центры там где -то детские, да, то в основном там работает один-два человека. В основном это семья, пара какая-то, да, или молодой какой-то человек, там, девушка открывает небольшую, небольшую точку, так скажем. Вот, вот, сейчас у нас распространен Life of Coffee, это вот мобильный кофейни, твейдинговые аппараты. Ну, ну, купил как бы, тебе не нужно больше ничего. Ты купил эти аппараты, ищешь точку, заключаешь договора и обслуживаешь аппараты. Все, ты себе купил рабочее место, да, и ты как бы занимаешься бизнесом. Как бы. Ну, хорошо, если эти тебе применю. Вот. Ну, вот, то есть вот, у нас вначале не решают социальные вопросы путем уменьшения безработицы, по сути, да? Многие на этом зарабатывают, конечно. То есть вы как э, будущие предприниматели можете для себя тоже вот такую, таким образом обеспечить свое будущее, да? обеспечить свое э, ну, предпринимательскую деятельность, да? вот, покупая, продавая аппараты. Там, наверняка все видели в торговых ценах, это покажи рыбку, там, вот эти вот... Э, Пункт доставки, пункты, вот эти ящички да, там Яндекс теперь пошли, Атлазон, от от, ну, появились. Они, да? <coughs> Это тоже все по франшизе, идет, да, доставка. Снэк по франшизе работает, них пункт доставки, Балберит по франшизе пункт доставки, Озон, они все работают по франшизе. То есть ты купил себе точку, открыл ее, сидишь, принимаешь продукцию, ну для того, чтобы дать к конечному клиенту. Вот, так, вот такие моменты у нас распространены. Это не очень дорого, поэтому многие этим не занимаются. Открывать не одну точку, а там уже занимаются своим персоналом. Но это как будто другая история. Ну по особенности мы поговорили. Переходим к мифам. К мифам. Кратенько. Мифы. Я буду успешным, если выберу правильный бизнес. Я добьюсь успеха в бизнесе, главное заниматься любимым делом. Я определю лучшую возможность, когда увижу ее, как я могу в бизнесе если я ничего не знаю. Франшиза занимает свободу, корпорации, волю, свою волю. франшиза подавляет творчество, франшиза. Не мог позволить это дорого, и не предупреждать с собой работу, чтобы дать франшизу. Каждый миг я, конечно, могу раскрыть вам, но времени тяжело, у нас очень мало, но кратенько скажу так. А, это все мифы именно, мифы, да, то есть это на самом деле не так. И бизнес можно, успеха можно добиться, заниматься нельзя тем, что любишь, главное, все, что приносит деньги, главное в этом разбираться или нанимать людей, которые в этом разбираются. То есть если вы не знаете каких-то моментов, просто нанимайте тех людей, которые в этом разбираются. Да, франш, франчайзеры диктуют свою, конечно, волю, естественно, потому что это связано с их системой, которые они прошли успешно внутри, и она работает, показала свою эффективность. Поэтому это должно быть так. И чтобы понимать бизнес, нужно просто купить эту систему и, и развиваться в ней, и понимать, как это работает. Ну и последнее, да, чтобы, чтобы стать франчайзи надо быстро работу. Да, вначале вы можете подключиться на таком уровне, когда работаете еще на кого-то. Но потом мы должны входить в этот бизнес, конечно, с Но насчет дорого-недорого, франшизы, франшизы есть разного а, достоинства, поэтому просто это выключения. Ну, вот, наверное, на сегодня все. Я очень много рассказала вам про особенности и почти ничего про мифы. Да. Ну, признаки франчайзинга вы видите на слайде, что получат отчисления. Это обязательно отчисление, обязательно наступительный взнос, обязательно договор на концессии, обязательно поддержка. И это будет признаком правильно работающей франшизы. На этом, наверное, сегодня все. С вами была Арина Шуваева. Мои контакты видите на слайде. и Вы видите перспективу развития франчайзинга. С вами была я, Арина Шуваева. На этом, наверное, пока. Мы сегодня расстанемся. У меня очень много еще информации, конечно, о франчайзингу. Буду рада с вами пообщаться дальше.